И наливай себе. Полный, сказать, молодец. То есть... Да, друзья мои. Да. Мистик это, этот. Тьма гонирует Вчера без перчаток не продавали билеты на электричку. Разве это последние времена для них? Ну, что легко будет, это точно не легко. Точно не легко. Ну, не знаю. Вот вы знаете, что... ну Давайте я завтра отдельное видео сделаю, но что вот вам прочитаю, вас же интересует наверняка, что, что сказал этот э, Гончар. Что сказал Гончар. Между прочим, Гончар скоро, скоро будет выступать э, про... Ну, и, еще там на одном канале, пока не скажу на каком, вот, выйдет интервью тогда вот оповещу на каком канале он будет давать там интервью может быть развернутой Понятное дело там как раз канал так там где вот любят интервью то есть там ну как бы профессиональный интервьюер поэтому вот ну лучше меня уж точно будет давайте вот ну прочитаю вам слова Гончара Значит, что касается Жириновского, потрудились славно, опыт интересный, упакован полностью, наблюдаем, насколько хватит сил еще дурить народ. То есть, ну, как-то видно же, -э -это, э, этому ж Жириновскому, Жарабасу, видно, поплохело. Ну, цель, как мы понимаем, была не то, что его это, ну как бы погубить, а цель ну притушить его энергетику, ну, чтобы он, и, видимо, да, потому что он там... По последним сведениям, что-то кашляет, чуть не туберкулеза, вот его стильно накрыло. Ну, извиняйте, не надо было, как говорится, народ дурить. Так что вот э, тогда, ну, то есть это был пробный опыт. Понятно, Жириновский это не, не такой, как говорится, персонаж, который на что-то влияет, но так вот он гадит. Мне, честно говоря, он, он это был повеселей, потому что остальные вообще кислые морды. Этот хоть что-нибудь ляпнется трибуны там побузит так, ну хотя бы для виду. Все-таки дядька харизматичный. Понятное дело, что козел. Без сомнения, козел. Но вот, все-таки, знаете, повеселей. Когда-то вот в Думе там были, там, какой-то священник там с крестом, там по-моему, дрался. Потом был этот такой здоровый дядька лысый, рабочий. Ну, какой-то на ше. Ну наверняка, знаете, такой тоже он был. Нравился он мне. То есть были какие-то персонажи. Но сейчас вот прямо серая масса. Сидят вот эти кабаняры, которых ну прямо. Даже ничего. От а Жириновский хочет что-то бахать. Ну, видите, гончар его, как говорится, списал. Что делать? Видней. Ну вот, значит, что еще? В продолжении данной игры предполагается спускать пар по этому же методу на любого персонажа. Особенно пропагандистов. Ну, как мы понимаем, кто там? Скобеева, ее муженек, потом Соловей, э, Соловьев, не Соловей, Соловей, дядька хороший, Соловьев. Ну, этот. Кто там еще? Вот эти ребята с Первого канала, вот, вот эти лысые-то Шенин и второй, второй тоже такой там какой-то шаромыга, Ну вот, вот этих, кого увидите, этот кисель, тоже свинтус. Вот их... А, вот, ну это я, видите, вот себя, вот, видите, не умею я. Вот все свои 5 копеек везде вставлю. Значит, ну пропагандистов, значит, вот глушить. Целью является нарушение речевого аппарата. Дополнительно можно воздействовать на язык по типу осы. А кто может непосредственно на горловую чакру, чакру вишутха Любым способом. То есть, как бы, ну, наносите энергетическую вот такую печать, блокируете ротовой аппарат, вишутха, шейный отдел позвоночника, вот внизу шеи, и блокируете, и посмотрим, легко ли ему станет говорить. А вы заодно свою силу опробуйте. Ну, вот Гончар предлагает, то есть он... Я, в общем, с этим согласен. А О чем им разговаривать? Ну, тут, сами понимаете, вы скажете, и тебе надо тоже тут заблокировать речевой аппарат, чтобы ты сидел вот с таким языком и ничего сказать нам не мог. Ну, что же делать? Как говорится, любишь кататься, люби и эти. Саночки возить. Так что, ничего. Так, запущена программа. Те, кто топит за масочный режим, теряет удачу и благосостояние. А те, кто сам надел по своей воле маску и требует с других, может получить и на физическом плане, то есть кренгелей. Ну, тут, конечно, рискованно, рискованные заявление, потому что, сами знаете, это не министерство, а всемирные организации здравоохранения, ВОЗ. Кстати, я тут посмотрел, слушайте, такая харя у этого пацана, который, голова этих, этих ВОЗ, такой в очках, вид абсолютно нездоровый. Ну, вот абсолютно, думаю, ты, блин, ты же... Всемирно, ты должен быть идеалом. Идеалом вообще, как говорится, красоты. Он весь какой-то такой тоже, морда какая-то перекошенная, что-то говорит как-то. Думаю, кого вы ставите? У вас что, кадров что ли нету? Я понимаю, у нас-то, как его, идиот на идиоте какие-то, людоеды. Но вы там хоть ну, найдите нам приличного, приличного человека. Хоть, чтобы он ваши эти новости оповещал. Так, да... Вот еще. Ну, гончар сейчас запускает программы, понимаете? То есть он тоже, тоже в чем-то тренируется, понимаете? Он пробует свои силы, он чувствует энергию, пробует различными методиками свои силы. Ну и, как говорится, кто кто участвует, он тоже, чтобы вы опробовали свои силы. То есть если вы, ну, как бы подсоединяетесь, и, ну, не через гончара, а вы как бы сами сами являетесь проводниками вот этих сил, чтобы вы... Понятно, что человеческих сил мало, но вот выполните вот эту роль, ну, можно. То есть тут же вряд ли когда-то, знаете, еще появится такая возможность поиграть в эти божественные игры. Почему бы нет? И вот, значит, последнее. Пробовал потрясти крупные здания управления системой, сразу же началась движуха по перестановке кадров. Предлагаю новую игру, встряхнуть систему. Суть в следующем. Представляете здание в виде погремушки и начинайте трясти. На погремушку можно нацепить несколько заведений. Главное, на позитиве от души. Сохраняйте радость, счастье и спокойствие. Комментарий за мистик. Видите, он мне позволяет это, позволяет, потому что знает, что я все равно налеплю и буду потом совестью мучиться. А он, видите, мне все-таки знает, знает, что все равно я не сдержусь и своего этого как его. Вот так, еще по скрипту. Начинайте с местных систем управления, от крупных может прилететь обраточка. Ну, то есть, вот, игра детская абсолютно. Вот берете, ну, я не знаю, там, здание там администрации какой-то, или там, отделение милиции, представляете его себе мысленно, и, видимо, начинаете его так, как это, маракасы, да, вот, играть. Ну, не погремушкой, мы, мы же серьезные ребята, маракасы, потрясти его... Мысленно. Ну, конечно, ассоциироваться с этим зданием, потрясти, и там начнутся у них между собой склоки, перетрубации, начальника снимут, этого не снимут. То есть им будет не до того, чтобы там честно граждан пытать и, и волтузить. Они там займутся сжатой. Но видите, то есть госдумы, видимо, так не потрясешь, потому что вам всыпят по первое числу. Так что тренируйтесь на, как говорится, на, на мелочевщиках. Вот пожелания от гончара. Ну, а воп... готовьте для стрима, готовьте. Ну, видимо, на стриме вот я буду зачитывать, а вы будете, он будет... Э...